Курс классный. Я давно думал о том, чтобы пойти вот и научиться монтажу и видеосъемке в короткий срок и, ну, чтобы не самое главное сказали, потому что я там не собираюсь там становиться профессиональным каким-то видеотомографистом или снимать фильмы. То есть у меня вот есть там какие-то поездки, есть свои видео, которые весят там миллионы там, гигабайт, терабайт, и хотелось сделать их. Ну, короче, понятнее и ну, снимать более качественные вещи. Вот. Тут вот, за неделю это ну, реально получилось. Отлично, вот, советую людям сказать, не жалеть своего времени и вот, выделить его для таких целей.